Сейчас мы продолжение Наташи Сейчас мы перед а, молитвой за финансы. придем молитва за Я попросила Юлю, а нее с помоли их Пример, ей Бог дал это. Я говорю, пример, и с нами Бог чтобы мы реально практически это применяли. Этия Юля сега что не кажет из-за какого оставал вопрос? Что из с нас? Всем здравствуйте. Здравствуйте, нафсички. Меня зовут Юля. Казалось, Юля. Я супруга этого прекрасного человека. А сам супруга на, на Евгений. Евгений. Ему Бог открывает тему силы отцовства, а мне Бог, Бог открывает тему а на открыла... за, финансы. за финансы. Я вообще финансы не люблю с ними. Аз, по принципу, не финансы. Это не мой дар, Тво мой дар это дети. Я детский психолог, педагог и финансы для, для меня и это психолог, а финансы не за Но Бог работает со мной. И однажды я стояла в церкви, молилась и говорила, «Господи, у меня совсем нет работы». И однажды я в церкви, и мол их, «Господи, я снял вам никакую постоянно снял их за Дай тебя». Дай мне, пожалуйста, хоть какую-то маленькую работу. Ну, Дай мне понемалку работа Понем... Я же не могу не работать. Нечто. Не могу когда не работать. Кто из поколения Совет Union, Советского Союза, знает, Какое че... поколение на Советский Союз, то и знает, Сейчас че. На булгарском. <laughs> и на булгарском. И э, у нас в, со в советском воспитании даже статья, по-моему, была сто двадцать если я не ошибаюсь, статья сто двадцать мая, за тунеядство. Да. И моя бабушка или родители, когда звонят, баба они баба живут в других странах, они спрашивают, ты ты работаешь? Ты веднага пита, ты да ли работаешь? После здравствуй, ты работаешь? После здрасте работаешь ли? Я уже несколько месяцев не работаю. Я я месяцев и Я говорю, Господи, дай мне хоть какую-то работу. Я скажу, господи, дай мне по ней чтобы работа. Я себя нормально. Да, нормально. Он говорит, а что твоя уверенность и самочувствие в этой работе? И то Да ли Я нет, Господи, прости. Кажу, мне, господи, прости ми. Работодатель, твоя уверенность вообще? Пита, работодатель отлетел. Увер... Ты открываешь этот банкирание, сметку постоянно, сметка, счет банк, <laughs> счет банки постоянно смотришь, там твое успокоение, что туда заглядываешь. Куда ту глядящая сметка его в банка, там летело успокоение, то заткали ту глядящая. Господи, да прости, ты мой источник. Я рассказывал, Господи, прости, ми, мой источник. Он говорит, да, я хочу быть твоим источником, но ты должна выбрать. И то мне казывало, да, а сиском да было твой источник, но ты требо да избереш. Во мне твое спокойствие, уверенность финансовая или вот, вот в этих всех? Дали в мене твое финансовое э, спокойствие или пак всички тези неща? И знаете, я работаю с детьми, готовилась даже, даже через подготовку проповеди с детьми, мне Бог говорил. И с работаю с детьми и даже когато подготовил проповед за детьми, Господь мне казал, все вокруг говорят кризис, цены поднялись, электричество в Болгарии поднялось, все там плохо, все Всички вокруг. Всички стране говорят за кризата, а, че всичко се ускопява, целите се покачват. У, у, у, дорожают да, так, на Руси? Да. Всичко поскопява. Да. И... Я готовлюсь к проповеди, всегда прошу Господи, что мне детям надо сказать. Я не хочу, чтобы человеческая мудрость, я хочу, чтобы Ты сказал. и Господи, моля че а с за, кризи, така, дата, за договори, ти, И Бог мне показал место писания, когда Иосиф знал, что будут годы голода и будет потом и Господь, наоборот урожай. Часто а в то, когда то Иоанн. <реш> где <гадето> говорило за том, что будет годы на, глад и, на изу... и он говорит, когда я ваш источник, когда вы выбираете, меня то вашим казал, -то мой источник, в ваших руках всегда будет еда, в ваших руках вы всегда будете всех кормить голодных, <реш> вы всегда будете всем раздавать эту еду, вы всегда будете ни в чем храна, ут, ут, ут, не будет И мы с детьми взяли пшеницу, потому что я проводила там. <реш> Психологические штучки. Правильно. Пшеница визуализирует и память. Жидатову визуализировал помета. И они взяли пшеницу в эти руки, и мы провозгласили. В и что происходит казали. там кризис или что происходит вокруг? цены поднимаются. что стране, цены теся покачивают. Бог ты мой источник, и я буду тот, который буду хармить голодных я буду раздавать хранят, голодные еще быстро скажу. Вы знаете, когда ты говоришь детям, когда ты учишь, это легко. Когда ты говоришь на детского, когда ты учишь, то это Но испытание пришло сразу же. У нас Но дочка, дочка ходит на скрипку и мы собираем финансы 3-4 месяца, потому что платим сразу большую сумму. Дестрями учатся да на цикулку и мы собираем большую сумму на веднаж, потому что оплачиваем на веднаж, да. около три 4 месяца. Да. Я держу конверт с финансами, которые долго собирала, чтобы вот моментно стало заплатить. Я держу тоже плик со стеци финансов и сегашь теплаж там, до где моменты до плаш там. Паркую машину и мне скучно. Си и э, звоним ей. Эдна жена. И говорит, ты знаешь, в Болгарии цены везде поднялись. Фризер, знаешь, Болгария сосет фризера, электричество. Фризеры, электричество. И у меня сразу такая мысль, Опс, я съем мысля, упс. Сейчас я приду с этой суммой, мне скажут, и цены везде что поднялись, потому те, что, что я платила кажется, полгода на назад. С и, я с... гуд... и я из машины выхожу, иду по... и говорю, господи, как же мне сейчас я стыдно будет, вкладу, что у господи, меня не хватает господи, денег. Колком, что сега сега точно сумма, не И сразу на вспоминаю этот разговор. Господи, разговор, господи, ну, ну ты же мой источник. Да, все. Ты мой источник. Я собрала, ты сделала свою часть, а и а ну, борьба х... была очень сильная. Свой часть тут париты мощи сил на Я директору этого музыкальной этой школы. А да, на это на то, наверное, директора на музыкальную У вас, наверное, цены поднялись. И наверное, и здесь недостаточно. Притеснено. Я очень извиняюсь, уже готовила, чтобы принесу недостающую сумму. Послышь, не сад... а штеветуния со сама говорит, господи, <сума> <ты мой> источник. <сума> он а потом <сума> Нет, это жена, которая, женщина, которая. И та же жена коя Нет, говорит для вас специально для вашей дочери мы сделали специальную отступку. И сказали, че точно за мота до штиряса направили специальную отступку. Аллилуйя. Аллилуйя. кругом кризис кругом поднимаемся. А всякие все да, поднимаются, они не устали. Мы вам сделали скидку, апок на на ваш тебе направим отступку. Господь, ты мой источник. Господи, Тисямой источник. Аминь. Аминь. Если хотите, как мои дети с детского <laughs> у меня пшеница с собой и нет. Но кому это по сердцу, кто действительно хочет раздавать? как то я пример какой то вида дух. И будем декларировать, провозглашать, Что я буду тот, который будет <связывая> будет кормить голодных <связывая> который будет раздавать еду всем нуждающимся <связывая> и мои руки будут всегда полны. Аминь это сополни дорогой небесный отец Дорогий Господи